Добрый вечер, дорогие партнеры, добрый вечер, уважаемые гости. А сегодняшнюю презентацию я, конечно, хочу а, начать именно с поздравления, с поздравления наших дорогих женщин, нашей компании. Сердечно вас, мои дорогие, поздравляю с прекрасным праздником весны, днем 8 марта. Желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена солнечными днями, крепкого вам здоровья, душевной гармонии, весеннего настроения, радости и, конечно, большинства счастья всегда чтобы были хороши всегда чтобы были хороши цвели любили и летали от счастья и в нежных облаках чтобы везде преуспевали в семье в работе и в делах вы украшение коллектива работать с вами так легко внимательны и терпеливы и лучше вас нет никого что же такое наш идеал м это гарантированные выплаты, маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. А наша компания «Идеал М» основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. Креда нашей администрации – честность, прозрачность и платежеспособность. Вы сегодня же заработали свои деньги – и сегодня же поставили на вывод, и сегодня же вы получили их в себе на платежная система. Что же наше самое главное преимущество компании? Компания официально зарегистрирована, документы находятся на главной странице сайта, есть дорожная карта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 Любой стол на основных площадках у нас есть реферальная программа на три уровня в глубину нет или всего лишь на одной площадке это кланопад у нас введена абонентская плата 500 рублей выплаты в каждом целе. Циклы короткий нет отчислений ни на компанию ни на администрацию все 100 процентов идет в сеть от партнера к партнеру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 кроме воскресенья. Есть сервис с инструментами для онлайн-бизнеса. Есть чаты компании и есть прямая связь с администрацией. И, конечно, я сегодня в такой праздничный день не хотелось бы начинать вот именно с такой негативной ноты. Но, ребята, это не негатив, а это просто просьба. Просьба то, что у нас ежедневно бывают такие... В случае, что кабинеты ставят на вывод, а профиль не заполнен. Кошельки вообще не заполняются. Идеал это, конечно, проект, цель которого повысить благосостояние каждого человека. Участник обязуется соблюдать условия нашего пользовательского соглашения. Наше пользовательское соглашение находится на главной странице сайта, внизу. Я прошу вас, дорогие партнеры, ознакомьтесь с пользовательским соглашением и начинайте бизнес с профиля. Кошельки прописывайте без ошибок оставим на вывод кабинета где заработали весь э, вывести с кабинета больше чем заработано невозможно Участник осуществляет все финансовые операции по собственному желанию, а значит и внешняя сумма возврата не подлежит. Администрация имеет право заблокировать любой кабинет за подозрительные действия, а также любые другие действия, которые могут нанести вред существованию и развитию нашей компании. А Кабинеты с логотипами других проектов, карикатурами, нецензурными выражениями будут блокироваться без предупреждения и возможности восстановления обращаю ваше внимание дорогие партнеры уберите картинки уберите в профиле уберите аватары детская с детскими фотографиями наша компания только для тех кому плюс 18 я понимаю что вы там делаете кабинет для своих внуков для своих детей но не надо нашу елену викторовну подставлять под статью поэтому строго будут наказываться если увидим о том что у вас детская фотография на аватаре и переманивание в другие проекты одна жалоба предупреждение, вторая жалоба блок бан и из чатов все вот это это самое главное а, наш «Идеал М» – это сообщество взаимопомощи и благотворительности. Ход открыт в любую программу, в любой стол. Можно создавать разные стратегии. А профиль, первое, что мы делаем, это заполняем профиль. Просматриваем видеоуроки, делаем регистрацию в сервисе для продвижения. Видим цель и видим, не видим преград. Только идущий осилит дорогу. А у нас, как я уже говорила, подключены и Perfect Money, и pair кошелек, и фрикасса, и банки. Любые банки Российской Федерации. И внутренний есть перевод. А, Кланопад – это общий глобальный неуправляемый автоматический маркетинг-компании. Два вида дохода. Это доход, который по реферальной привязке. И второй доход – это когда идет списание абонентской платы 500 рублей каждого месяца первого числа. А расстановка в клонопаде в этот э, э, момент идет э, по рандому. Слева направо на свободные места, справа налево на свободные места. И заполняется а пустота середина. Э, Turbo Money Box программа вход можно начинать с нулевого стола. Это 1250 рублей. Доход не ограничен. Плюс партнерская программа на 5 уровней в глубину. Турбомани. Вход половиной тысячи. Доход не ограничен. Плюс 6 структурных клонов летят в клонопад. Идеал М-Банк. Вход составляет на первый стол 1000 рублей. Доход не ограничен. Плюс... Три клона идет в клонопад структурных. Идеал М-Мини. Вход на первый стол – полторы тысячи. Доход не ограничен. Плюс партнерская программа на три уровня в глубину. Переход в Идеал М-Макси. В Идеал М-Макси вход э, составляет 15 тысяч. Доход не ограничен. Плюс партнерская программа на три уровня в глубину. Переход на фабрику клонов. И фабрика клонов. Две независимые программы. А, это а, фабрика клонов мини, это 1000 рублей вход. И макси 10 тысяч. Клоны за спонсором. А микро, мани, вход 500 рублей. Плюс переходы в идеал М банк, идеал М мини, реинвест за спонсором. Макси мани, это Программа «Вход» составляет 5000, переход в «Идеал М-Банк», переход в идеал М-Макси», реинвесты за спонсором. «Фасттрек» – это два, две независимые программы. «Вход» на первую программу 750, на вторую программу 7500, реинвесты за спонсором. «Дубль Микс» – это две независимые, неуправляемые программы. «Вход» от 1500, вторая программа – 3000. «Структурные клоны» летят в клонопад. И Партнерская ссылка у вас находится в разделе «Партнеры». Там же у вас отображаются все ваши партнеры на три уровня в глубину. Всех добавляем в чат и следим за информацией, ребята. Денежный клонопад. Денежный клонопад – это общий глобальный маркетинг компании нашей нашей компании идеал М расстановка партнеров происходит сверху вниз слева направо все денежные средства распределяются по расстановке в клонопаде накоплений нет на этой площадке, все деньги идут на вывод. Нет ограничений на покупку клонов. Чем больше вы будете запускать клонов в клонопад, тем больше будут ваши доходы. Дополнительно клонопад заполняется клонами с площадок Ideal M-Bank, Turbo Money и Double Чем больше ваших клонов в клонопаде, тем выше ваши доходы так как на каждый ваш клон идут автоматические начисления вашей структуре до бесконечности. Дополнительно для продвижения вас и вашей команды происходит подтверждение активности один раз в месяц в общей глобальной матрице первого числа. Итак, первая наша презентация – Именно Turbo Moneybox. Эта площадка уникальная. Эта площадка просто бомба. Это быстрые деньги, которые вам нужны вот срочно срочно Вам нужно срочно погасить кредиты, вам нужно срочно а, отдать долг, вам нужно срочно куда-то поехать, а вам нужны деньги. Это именно срочные деньги. Здесь, как вы видите, всего лишь два рабочих стола, а третий стол выплаты. Но у нас еще есть и нулевой стол. Это сделан стол для тех у кого нет две с половиной тысячи здесь можно входить это первый партнер и второй партнер на нулевом столе дает переход за две с половиной тысячи именно в первый стол а вот с третьего партнера вы если поставите его то вы получите свои 1250 на баланс для вывода первый партнер и второй партнер это накопительные два стола. Они дают переходы просто по столам. Идете вы до стола выплат. Первый, второй. Первый закрывает свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. Он пригласил просто два. Два на два идете, два на два. Каждый партнер приглашает два партнера. Это... Ну, в матрицах это же обязательно нужно приглашать. Пришел сам, приведи с собой два друга. Неужели так трудно привести два друга? Вот второй партнер, это точно так же. Привел себе два друга и перешел себе во второй стол. И он дал переход. Именно за 10 тысяч в третий стол. А здесь, ребята, уже начинается ваша зарплата. Как только сюда придет первый, второй, или третий, или четвертый, или пятый, здесь может быть обгон. Поэтому здесь не важно, какой партнер придет и станет на это место. Вы 500 рублей сразу же получаете на баланс для вывода. А вот 5000 это два клона, это реинвесты и другие спонсором. Эти два Клона идут за спонсором. Вы можете договориться со своим спонсором, и он может выставить реинвесты ваши именно к вашим партнерам. И за 4500 активируется Turbo Moneybox. А вот со второго партнера здесь уже начинает работать шикарнейшая наша программа реферальная на 5 уровней в глубину. Вы, как только встанет сюда первый, второй партнер, вы получаете 7500 на баланс для вывода, а 2,5 делятся по 500 рублей на 5 уровней в глубину. Третий партнер вам то же самое дает 7500 на баланс для вывода. И две с половиной делятся по 500 рублей на 5 уровней в глубину. И давайте подведем итог по этой программе. На каждый, за каждый пройденный вами круг вы зарабатываете 15 500. И плюс партнерские начисления до пятого уровня в глубину. За на первая линия вообще без ограничений. А как только к вам станет на, э, с первого уровня, вернее, вам прилетят 6 начислений по 500 рублей. Это 3000 вы получите реферальных. Со второго уровня вам прилетят 18 э, начислений по 500 рублей. Это 9000 вы получите. С третьего уровня 54 начисления по 500 рублей. Это 27000. С четвертого это 162 начислений по 500 рублей, 81 тысяча. Вдумайтесь в это, где вы видели такие щедрые реферальные вознаграждения, да еще до пятого уровня в глубину. А вот с пятого вы получаете 486 начислений по 500 рублей, и вы только 243 тысячи получаете одних реферальных. Ребята, вдумайтесь, вы представляете, за один только круг вы зарабатываете 378 тысяч 500 рублей. Это безграничные, это доходы. Работая на этой площадке, можно озолотиться. Я, у кого не активировано, всем советую, обращаю внимание моим партнерам. Если вы здесь присутствуете, я не посмотрела, всем активировать эту площадку. Кто активирует за 1250, кто активирует начинает активировать за 2500. Но вы должны все активировать. Дальше поехали. Я только что вам рассказывала, первая линия без ограничений. Поэтому переходим на следующий слайд. Это TurboMoney. Вы перешли на TurboMoney. Эту площадку можно покупать отдельно. И можно на ней развиваться, работать и зарабатывать. Первый стол стоит 4 500, второй стоит, стоит 9 000, и третий 18 тысяч. Здесь два накопительных стола, а третий стол это ваша зарплата. Все, что зеленым пишется, это все ваши деньги идут на вывод. Первый и второй партнер здесь дают переход именно в следующий стол. Первый и второй дают переход куда? Да в стол выплат. Как только сюда приходит первый партнер, 8000 на баланс для вывода. Два клона летят в первый стол. Это сюда летят и сюда летят. Летят за спонсором, но вы можете всегда договориться со своим спонсором. И он может выставить именно под ваших партнеров. А... И два клона летят в клонопад. Теперь, как только сюда приходит на это место, Второй партнер, или третий, или четвертый, или пятый, вы получаете 12 тысяч, 5 тысяч получает спонсор. И два клона летит в клонопад. И третий партнер в 12 тысяч на баланс, 5 тысяч спонсорские. Не забывайте, что вы тоже спонсор. Вы же наверху, под вами ваши партнеры, вы спонсор. И два клона летят в клонопад. Итого, мы подводим итог по этой программе. 32 тысячи за один круг. 10 партнерские вознаграждения и 6 клонов в Круто? Да очень круто. Всем советую. Очень крутая площадка. Здесь, на этой площадке, вы можете заработать на все, что угодно. На свою мечту, на, на любые ваши нужды. Следующая программа – это Максимани. Вход открыт на нее в любой стол, как на и всех на всех остальных наших программах. И Первый стол у нас стоит 5000, второй стол 10, третий стол 20 тысяч. А можно входить с любого стола. Можно старт своего бизнеса делать и с первого, и с третьего. Можно старт делать со второго. Итак, моя задача показать с низшего, с малого к большему. Первый идет, приходит партнер, это и 5000 идут накопления. Со второго у вас 4000 на баланс для вывода. А за 1000 у вас в M-Bank активируется первый стол. Шикарная программа. Третий партнер вам дает переход за 10 тысяч в этот стол. Как только сюда приходит первый партнер, эти 10 идут накопления. Со второго 10 тысяч на баланс для вывода. А вот с третьего дает переход первый и третий дает переход куда? Где да за 20 тысяч третий стол. А это полностью ваша зарплата. У нас, как вы видите, в каждом столе идет зарплата. Это шикарная площадка. Деньги. Вот все время деньги, деньги и деньги. Первый партнер. Вам идет реинвест в первый стол за спонсором. И за 15 тысяч активируется идеал М макси. А если вы там есть, то ваш клон становится именно по вашей броне. И второй партнер, когда приходит к вам, 20 тысяч на баланс для вывода. Третий 20 тысяч на баланс для вывода. И давайте подведем итог. Вы всего лишь одним бизнес-местом прошли а, все три стола и заработали сколько? За 54 тысячи. Круто? Да очень круто. Плюс ушли в идеал М-банк. И там на, заработали 12 тысяч. И здесь на Идеал М-Макси вы с этими же партнерами прошли 3 стола. И там заработали 265 тысяч. Вот и считайте. Какая крутая площадка. Да супер крутая. Да нет, нигде. ни не во, во всем интернете. Нигде. Я смотрю постоянно все новые программы, все новые хайпы, какие-то выходят проекты. Смотрю маркетинг. И смотрю и плачу, смотрю и плачу от того, что бедные люди, куда же вы идете? где же у вас глаза. Вот сюда нужно идти, вот они деньги где, вот где работать легко и просто. Следующая наша уникальная программа это... Социальная программа микромани, Ребята, это, вход на нее составляет 500 рублей, а, а доход здесь не очень-то большой. Но самое главное, здесь есть переходы а, в, на другие площадки. И здесь можно а, заводить партнеров, именно тех, которые а только что пришли в интернет. Они еще верят или не верят в заработок в интернете, они еще сомневаются, вы им здесь можете просто помогать. Здесь первый партнер, когда приходит к вам, эти 500 рублей идет накопление. А со второго он возвращает эти 500 рублей на баланс для вывода. Он может сразу установить и проверить, работает ли у нас вывод и как он работает. Обычно всегда это делают те, которые сомневаются, Всегда ставят, заработали 500 рублей, бегом, бегом ставят на вывод. Ну, у каждый человек а, а, по-своему хорош. Третий партнер вам дает переход именно во второй стол за 1000 рублей. Как только первый партнер пригласил три партнера и у него закрылся этот первый стол, он приходит и становится к вам на это место. Все партнеры первого уровня, они проходят именно по вашим столам. Да, и не, я уже говорила, не забывают отдавать честь своим спонсорам, что пригласили вас в такую шикарную компанию и пригласили на такую хорошую площадку. Второй партнер у вас идет активация «Идеал М-Банк». Первый стол за 1000 рублей – а третий партнер дал переход во второй стол за 2000. Как только сюда приходит первый, второй или третий или пятый, а вот реинвест идет за 500 рублей первый стол за спонсором и активируется идеал М макс мини. А если вы там есть, то ваш клон летит по вашей броне. Это шикарная площадка. А второй партнер вам дает переход, он дает на баланс 2000. Третий на баланс 2000 И давайте подведем итог. Вы с малым количеством партнеров. Вы что? Вы заработали четыре с половиной тысячи. Вы на ты там прошли с этими же партнерами. Заработали на Идеал М-банке 12 тысяч. И здесь вы прошли 3 стола. Заработали м, полторы. Господи, по-моему... Да... 12 э, тысячи. Ребята, честное слово, потом посмотрю. Ну, и там тоже хорошо вы заработали. По-моему, там 12, и 12, и 24 и а, полторы тысячи. И вот 25 с половиной тысяч. С одними и теми же а, партнерами. Вы а, убили трех зайцев одним выстрелом за 500 рублей. Круто! Да круто! Очень круто. Наша. Фаст-трек, беговая дорожка. Да тут только беги и беги, лишь бы кроссовки не стерлись. Это две независимые друг от друга программы. Они просто стоят рядом, но они к друг другу не имеют никакого отношения. Здесь на каждой программе всего лишь один стол. Крутись, не ленись. Все деньги идут на вывод. Все полностью на вывод. Первый партнер, как только приходит, 850 получили на вывод. На этой программе на 7500. Как только сюда к вам пришел первый партнер, 7500 на баланс для вывода. Со второго партнера идет реинвест за спонсором. Здесь точно так. Реинвест за спонсором. Третий партнер приходит. 7500 на баланс для вывода. Здесь третий партнер пришел. 7500 на баланс для вывода. За один лишь круг. Вы всего три партнера пригласили. Вы здесь заработали 1500, а здесь вы заработали 15000. А вы решаете сами, сколько вам нужно денег. На какую? То ли мало вам денег нужно, то ли вам нужно много денег. на какую программу заходить? И здесь я вам говорю, здесь бывает двойной доход. Я вам сейчас могу это а, рассказать. Почему? Да потому что реинвесты от ваших партнеров будут лететь к вам. И если у вас, например, это место свободное, а, э, он может встать на это место. Это место у вас занято, а это свободное. А, значит, он станет сюда, и он каждый партнер будет приносить вам деньги на баланс для вывода. Здесь точно так же. 3 партнера 15 6 партнеров 30 9 партнеров 45 тысяч решайте сами здесь все деньги идут на вывод это уже как хотите хотите хотите на 750 вы даже можете здесь на 7 500 или же на 750 рублей зайти за счет нового партнера вы регистрируетесь, приглашаете себе партнера, даете ему ссылку, он регистрируется по вашей ссылке и пополняет кабинет на 7500 или на 750 рублей. Вы звоните своему спонсору, спонсор вам бросает на кабинет эти деньги, ваш партнер активируется, вы получаете 7500 или 750 рублей и возвращаете своему спонсору. И так вы вошли вообще бесплатно на эту площадку. А дальше вы уже начинаете работать, приглашать и развивать свой бизнес. А дальше только ваши доходы. Круто? Круто. Где вы видели такое? Да нигде. Только у нас в Чтобы быть счастливым человеком, не нужно быть самой красивой, самой успешной, самым лучшим специалистом, потому что это субъективная категория, не существует внешних лекал. Самый мощный инструмент – это внутренний фундамент, внутренняя сила и уверенность в себе, вера в себя, в свои способности, в внутренний теплый домик. Желаю вам быть счастливым человеком. Всем желаю чтобы вы все были счастливы. Никогда не сдавайтесь. Сдаются только квартиры, проститутки и слабаки. Помните об этом. Чтобы правильно поставить свои цели и дойти к ним, нужно, естественно, записать эти цели у себя в блокноте, положить в красивый конверт, конверт положить очень красивую, красивую сумочку чтобы он у вас все время был на глазах. И вы открываете, открывайте и читайте, не забывайте за свою мечту, никогда не забывайте за свои поставленные цели. А у нас, если вы правильно поставите цели, то у нас можно заработать, погасить кредиты, ипотеку а, и вообще очень много денег заработать. Можно заработать на путешествие, можно купить квартиру, можно купить машину. Да все, что угодно. Куда везде нужны деньги? Да мало ли куда людям нужны большие деньги. Нельзя вернуться в прошлое, изменить свой старт. Но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. Я благодарю вас, дорогие партнеры, уважаемые гости, за то, что вы приходите на мои вебинары. И я хочу пожелать вам успехов в достижении целей, поставленных вами целей. И хочу пожелать вам активных партнеров и больших чеков. С вами была ваша Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг».